между старыми и новыми деградантами, немалую роль играет в, того, ну, в том, что прежние двуногие становятся четвероногие. То же самое произошло с архипитеком, он на четыре точки стал, а и вот и горелый шимпанзе в другой временной период. Эректус подтолкнул, как я считаю. То, что они встали на четыре точки То есть гориллы и шимпанзе Потомки парантропов Массивных австралопитеков А те в свое время грацильные Американцы показали, что Совершенно недавно было исследование опубликовано, что ранние австралопитеки Ближе к человеку по своей морфологии А поздние э, Похожи на обезьян э, Так сказано Даже там о деградации говорится Об обезьяне, регрессии То, что лопатка, как у и вот таким образом выглядит вот этот ряд превращений человека в человека обезьяну. Мы видим, что ранний остеопиток-афарский, он имеет более-менее человеческую морфологию Затем она меняется, сагитальные гребни появляются <coughs> Оттопыривается палец стопы, вот здесь таз вытягивается, грудная клетка в виде И у четвероногая уже, это все резко меняется скачком, когда она переходит к лесному образу жизни и у нее, видимо, гормональный дисбаланс был вот и таким вот образом. Она... Вот это рудимент у шимпанзе большой палец, рудимент у человека. В общем, это если следовать внимательно шимпанзе, как они движутся, это вот горилла, то они как кошками опираются, вот а кошки вот под на стол лезут, а этими они так силовой захват идет руками. То есть у них руки, они, конечно, вторично изменены, и ноги вторично изменены и вот у них видно на основании пяточной кости что это врожденный косолапас, варус такой а это вот норма у человека то есть это врожденная косолапас, которая адаптивные признаки имела и закрепилась как полезный признак вот эта стопа горила, эта стопа человека вид сверху мы видим, что она развернулась большой палец оттопырился вместе с первой плюсневой костью вот, и стал таким захватом и вот здесь видно, что стопа горила произошла от стопы человека потому что информация кости связана с древесным образом жизни во-первых, исчез подъем стопы, исчез и поперечный, и продольный в общем, стопа расплющилась, пяточная кость лежит на боку ну и главное, вот эта клиновидная медиальная кость, она винтом скручена прямо это видно хорошо, и большой палец повернут вот, и он... В общем-то, противопоставлен всем остальным. То есть это вторично, это прямо на костях очень хорошо видно. На это не обращать внимания только потому, что не хотят разрушать теорию эволюции, семяльную теорию Дарвина. А, таким образом, люди, заселяющие Землю в разные периоды, они, собственно говоря, в порождали разных животных. Ну, это вот пригнозует. То есть адаписы, антропоиды, ребкики, морды и современные обезьяны это все потомки разных разных ветвей, и не являются а, единого предка. Нет, это были разные. Поли, полиморфизм такой был предка. Но одна из доказательств это смена функции. Вот у человека, в руки приспособлены для того, чтобы что-то в голове тут перемещать, там съедобное, несъедобное поворачивать. А ноги для ходьбы это морфология конечностей У четвероногих именно такая же структура конечностей Руки и ноги с лопаткой, ключицами Но ноги и руки они определенную функцию четвероногую выполняют ну и вот и видно хорошо смена функций разнообразных животных крот, лекопаники для плавания лягушка, ящерица, крокодил, птица у ну, тиранозавры вообще как рудименты ручки они просто такие малюсенькие торчат с двумя пальцами, остальные рудиментируют летучий Зуб, человек а, ну это вот одна из скандилярт древних копытных смотрите какая стопа очень даже напоминает с большой пяткой Спящий город, в общем, ну, в общем это не предки копытных, конечно, а совершенно параллельная детская, около 50. Это вот креодонты хищные, которые никакого отношения к современным хищным не имеют. Они жили 55-35 миллионов лет назад, потом вдруг вымерли. Вот, и совершенно не откуда это взялись современные хищные они откуда... они похожи. Ну, ну, это такая реконструкция Вот смотрите, что делают Они рисуют такое древо современных млекопитающих Какое-то вот животное вот, а, Такое, как бы, животинку вот, вот они все, типа, от нее произошли Что, конечно, ложь. видит является почему потому что в миоцене и оцене жили не, не менее богатая фауна была млекопитающих они были все другие непохожие их и отсюда просто выкинули они тут мешают и вот им надо показать что-то одного и пользуется mm -hmm. тем что ископаемые останки очень фрагментарные от древних эпох остались буквально вот леденицы Больше. и вот этих выстраивают древо которые не имеют ну и вот это хорошо видно еще на примере того, что у нас плацентарные сумчатые похожи существует роющий крот и сумчатый крот муравьед и сумчатый муравьед, мышь сумчатая мышь и так далее и так далее белка летяга и летающий кускус оцелот, сумчатая куница, волк, османский волк сумчатый то есть эти сумчатые они похожи, а эти плацентарные Но по адаптациям, то есть, грубо говоря, животные заполняют совершенно независимую экологическую нишу и осваивают ее, и никакой здесь нет преемственности, что сумчатые предки плацентарных наоборот, они утратили как раз, ну, это вот сумчатая мышь с эмбрионами вот. это вот крокодил, кроковборов, который экологическую такую нишу как бы Борово занял, ну я быстро, это крокодил, который броненосец, экологическая ниша броненос. это крокодил, который занимает экологическую нишу кошки в древности в общем-то, понятное дело, что это экологические все типы они, они как бы, ну в общем, не лестница эволюции, а лестница такой как бы экологии и здесь мы видим, что наземные порождают дельфинов, наземные рептилии, якобы рептилии, хотя они были живородящие, порождают ихтиозавров, тоже живородящих. И наземные якобы рыбы порождают живородящих акул На самом деле ничего подобного. Конечно, вот тут вот они просто надо тоже какого-то вот нарисовать животное, такое, которое неизвестно в палеонтологической летописи, но которое жил он на суше. у акул и других живородящих рыб. У них рудименты четвероногих животных. Также самые рудименты таза, в общем, ребер, ну и конечности и так далее. И так далее. Именно четвероногие. Вот. Таким образом, два этапа инволюционной изменчивости. Инволюция быстрая, приспособительная, она когда живое существо, вернее, популяция, ощупью ищет вот ту нишу, и она очень быстро изменяется, можно сказать, катастрофически. И когда нам возникает дна изменчивости, оно начинает уже распространяться и вшире, и в и обживает во времени, долго живет, и стабильно существует. И тогда уже вылавливают палеонтологи вот эти остатки. На самом деле вот это вот медленная инвалюция, от палеонистов до современных рыб, вот они и вылавливают. А вот это вот они и не вылавливают, потому что это было давно. И Видя виде окаменелости нет, нет таких но это вот разные рыбы имеют происхождение совершенно независимое вот эти скудные стрелки, это скудность мышления на самом деле разные классы рыб, они происходят от сухопутных животных а суша стерлась фактически, осадочные породы континентальные стерлись и мы не имеем вот здесь вот, это древние бесчелюстные вот их предки тоже сухопутные вот смотрите, любопытно, вот когда а материки сходятся, родиния такая вот образовалась, и вот Пангея. Тогда спой, и жаркий климат на всех континентах. Тогда возникают рептилии. И рептилии это экологические ниши, в общем они а, какие Вот смотрите, сколько рептилий. Их опять-таки гипотетически из -за одного всех выводят. На самом деле крокодилы многократно возникали. Вот тут мезозавры. А, здесь вот есть другие, так сказать, представители. А, в общем-то, вот это настоящие крокодилы и так далее и тому подобное то есть в разные периоды времени вот. независимое происхождения космических людей в разные таксоны позвоночных под влиянием земного климата и вот здесь я как бы показываю, что в хаинозой – период умеренного климата а здесь динозавры вдруг в жаркий климат мезозой и вот они завоевали как бы такое пумя на Земле на самом деле это экологическое приспособление. Они не, не больше и не меньше, как млекопитающие бывшие, но превратившиеся, перешедшие к яйцооплодению. И, кстати, у крокодилов есть признаки таких вот, которые есть у людей. Вот, мало кто знает, вот, твердое небо там, в общем, четырехкамерное сердце, разные разные признаки, типичные для млекопитающих. Это говорит о том, что предки динозавров, у крокодилов они происходят. Млекопитающих, а в конечном счете, от древних людей. Ну, это вот э, версия палеонтологического музея, такой плакат. Это Поршикин, в общем долгое время спорил со всеми там другими палеонтологами и, в общем специалистами по птицам. На самом деле он говорил о том, что протавис на найден 225 миллионов лет, и вот от него происходят современные птицы. А все остальные как бы, до сих пор настаивают, что хищные динозавры породили птиц. На самом деле это параллельные ветви. Корочкин до конца дней своих не сумел объединить. Но это вот одна американская работа, посвященная как раз антогенезу Цыпленки Страуса. И она показывает, что вот формируются пальцы на страус, на кисти страуса совсем по-другому, нежели у хищных динозавров что хищные динозавры не предки птиц значит параллельный вид. ну то же самое первозрелие так называемые первозрелие на самом деле они никакие не первозрелие а просто так сказать, вторично утратившие способность к живорождению они откладывают яйца и в общем у них температура тела имеет клака как раз клака недоразвития эмбриона это разные хищные саблезубые. Вот видно даже здесь, что у них разные совершенно источники происхождения Вот это кошки современные И вы обратите внимание, что кошки современные появляются а, так, как подвинуть? Вот, Появляются около 10, тысяч лет, 10 миллионов лет назад Вот современные кошки, вот их представители здесь От крупных кошек до домашних кошек вот самые разные пумы, и леопарды, и львы и тигры и в общем-то мы видим, что это родословное никакого отношения к древним кошачьим которым по 30 миллионов она не имеет фактически это просто волонтаристки вот так выглядит древо кошачьих вот они на разных этапах вдруг ответвляются, ответвляются. Вот. и современные они буквально там ну, совершенно недавно появились вот это независимое появление саблезубости показывает что саблезубость возникала многократно и независимо совершенно друг от друга и никакого отношения к общим предкам они не имеют но это вот линия слонов вот эти стрелочки они должны нас убедить в том что у слонов был один предок и он жил очень давно на самом деле это не так вот это древо слоновое вот опять это какой-то гипотетический черный квадрат Малевича, предок и вот от него все слоны на самом деле слоны многократно возникали это экологическая форма существования, холодных вообще и очень хорошо видно, что именно нельзя выводить их из одного предка смотрите, у них какие разные гивни, строение челюстей этот вот такой, вот как корыто у него вот э, динотерий у него назад, бивни, нижняя челюсть загнута, у этого вообще бивни скручены, у этого, э, в общем-то, по-другому все, ну, в общем, все не так, все не так, как хотелось бы. И вот так и упрощают, упрощают, выбрасывают остальных с ненужными всякими... Рот как лопата, рот как там, я не знаю что, как пики, как сабли. Вот, и более-менее, так сказать, вот так кажется стройным. Это просто эволюционист хитрят Ну вот такой вот был, например, слон. Да? Но ну, понятное дело, что говоришь, что он какой-то предок современных мамонтов или там, я не знаю, слонов. Да, в общем-то, это совсем даже не серьезно. Вот, обратите внимание, какие они все разные. В общем, они совершенно независимы. Вот так выделит древо, родословное древо лошадей. Вроде бы как бы все понятно. Маленькая лошадка, чуть побольше лошадка. Лошадка такая, уже современный конь. Вершина эволюции. Конь современный. Вот. А так выглядит настоящее древо. Вот эти беленькие надписи, они свидетельствуют о находках в состояния других лошадей которых никаким боком сюда не припьет. Вот и мы так волонтаристки подбираем подбор происходит в невероятностных предков и выстраиваем линию, а это все подсекаем как не нужны выбрасываем эти неправильные лошади, они нам эволюцию не доставили вот. и так это выглядит для детишек вот маленькая лошадка, большая лошадка, все хорошо три пальчика, два пальчика, один пальчик, ну и поехали. ну не два там, понятно, что не пар накопытные ну три и один вот. а так вот видите, вот эти протуберанцы это какие-то ненужные нам лошади которые совершенно не, ну, не вписываются поэтому о них лучше не говорить то же самое с китами вот киты есть там примитивный какой-то который в воду вошел, там 50 тысяч 50 миллионов, 47 миллионов лет. И он превратился в китов и дельфинов. На самом деле, конечно, все не так было. Это все дублирует. Это друга. Ну, вот на примере видно хорошо, что а, вот древние киты насколько они были разнообразны Вот они были и такое тело, вытянуто, рудименты задних конечностей, и такое, и грудная клетка, и задние, и передние, и так далее, и там подобное. Ну а об вот этих мы не, не говорим и вот такие вот были киты в общем, тоже нам о них не с руки говорить понятное дело, что от них никто не произошел но и в общем и вовсе, не. они не выдержали конкуренции а вот это вот многообразие современных китов и вот видите, опять это вот от, от простого к сложному простенькая схема, треугольничек вначале был предок, а потом потомки вот. на самом деле, такого конечно не было психическая деградация, угасания интеллекта, потом катастрофическое сокращение головного мозга и прямоходящая особь входит в те же экологические ниши водных животных, обезьян, хищных, растительных ядов и оттуда через которое время, в общем выталкивает старых приспособленцев и у них происходит у старых приспособленцев вымирание потому что они очень хорошо приспособились, адаптировались и им очень трудно перестроиться это вот эмбрион человека, я считаю, что от эмбриона человека идут всякие разные эмбрионы позвоночных И это хорошо видно, что адаптации возникают, они вползают как бы, в антогенез Вот это эмбрион человека, огромная голова То есть вполне возможно, что наш предок был такой, знаете, яйцеголовый, огромноголовый Ну, судя по антогенезу, вот человечек Таким образом, задержки развития в организме человека, сброс завершающих стадий антогенеза, происходит постепенно в результате инволюции. Потом, значит, это все переходит на приспособление. То есть приспосабливается взрослый особь, и уклонение от первоначальных стадий своих приспособлений, она как бы передает в антогенез. И эти признаки проявляют приспособительный такой характер уже на ранних стадиях эмбрионального развития таким образом зигзаг формируется сначала по человеческому типу а потом идет развитие уже по звериному и такой зигзаг, резкий поворот вот это эмбрион дельфина Ранние вот тут ардименты задней конечности есть вот так у него вытягивается вот это ранний эмбрион дельфина обратите внимание, очень похож на эмбрион человека вот это огромная голова, ручки И вот тут вот тут такой кружочек, это задние конечности формируются вот это человек для сравнения